Мы приглашаем вас в новую и очень перспективную область цифровых технологий. Компьютеры правят миром, потоками товаров, технологическими процессами, транспортом, автонавигацией. Компьютерный войн уже не игра, а реальность. Теперь настало время компьютерной экономики, которая защитит мир от кризисов. Мировые финансовые потоки будут управляться не фондами или политиками, а умными компьютерными программами. Для создания таких программ нужна стабильная расчетная единица – эталон стоимости товара, наподобие метра, как эталон длины, или килограмма, как эталон веса. История денег знает золотой эталон, который существовал с 19 века, когда развитые страны печатали монеты, содержащие чистое золото. Новый цифровой стандарт появился в 2015 году взамен золотого стандарта – это криптовалюта OneCoin. Золото ценится, потому что его трудно добыть. Чтобы добыть криптовалюту, нужно решить сложную математическую задачу, используя большие компьютерные мощности. Почему нельзя придумать простую задачку? Сложность задачи и определяет в первую очередь ценность добытого ископаемого. Если задача будет очень простой, которая под силу обычному персональному компьютеру, то цифровой товар по стоимости добычи будет не золотом, а мусором. Ванкойны называют криптовалютой, потому что каждая монета представляет собой уникальную комбинацию знаков. Это шифр монеты, по-латински крипт. Отсюда и название криптовалюта. И вы считаете шифр надежной защитой от хакеров? У меня есть адрес электронной почты. Даже если вы его знаете и попытаетесь присвоить себе, то получите ответ, что такой адрес уже существует в интернете. Примерно по такому принципу выявляется фальшивая криптомонета. Я не знаю ванкойн, но слышала о криптовалюте биткоин. Биткоин – это пионер среди криптовалют. Он создан еще в 2008 году программистом Сатоши Накамото, но до сих пор так и не получил широкого применения в качестве платежного средства, потому что имеет несколько серьезных недостатков. Вот график колебаний цены биткоина. Как только появилась возможность обменивать биткоины на деньги, им сразу заинтересовался теневой бизнес, потому что сделки с биткоином, как и сама валюта, зашифрованы, то есть анонимные. Это первый серьезный недостаток, который противоречит государственным интересам. Возможность совершать незаконные сделки, отмывать деньги и уходить от налогов вызвала резкий спрос на биткоины, а валютные спекулянты и вовсе надули ценовой пузырь до 1200 долларов за один биткоин. После стремительного взлета биткоин покатился вниз уже по другой причине. Он никому не принадлежит, никем не управляется и развивается по законам дикого неконтролируемого рынка. Попытаться добывать биткоины может каждый на своем компьютере, кто подключится к программе добычи, но достанется криптовалюта тому, чей компьютер раньше других решит математическую задачу. По этой причине с ростом цены биткоина росла конкуренция майнеров, так называют добытчиков криптовалюты, и фирмы начали производство высокоскоростных специализированных компьютеров для криптодобычи. Эти компьютеры постоянно совершенствовались и, соответственно, росла их цена. Модели устаревали уже через несколько месяцев после их выпуска, потому что появлялись еще более скоростные и дорогие. В результате беспощадной конкурентной борьбы стоимость затрат на добычу биткоина стала превосходить рыночную стоимость самого биткоина, то есть добывать его стало нерентабельно, это привело к свертыванию добычи. В создании цифровой экономики требуется участие не только программистов, а также экономистов. И вот тут за криптовалюту взялся финансист-практик, доктор экономических наук Ружа Игнатова. Представьте себе, молодая женщина, потому что только молодые могут так смело дерзать. Но несмотря на молодость, у нее блестящее экономическое и юридическое образование, а за плечами уже опыт работы в крупных европейских финансовых институтах. Дважды госпожа Игнатова выигрывала почетное звание первой бизнес-леди страны. В 2013 году она написала книгу о криптовалюте, которая была издана на английском, немецком и китайском языке. В этой книге Ружи изложила не алгоритм создания, а экономические основы новой криптовалюты Ванкоин. В 2014 году госпожа Игнатова основала финансовую корпорацию Ванкоин, в которой успешно воплощает в жизнь идею создания цифровой платежной единицы принятой к обращению во всем OneCoin, хокуттеlee tavallisia ihmisiä, mutta ei ole takeita. Ружа учла ошибки биткоина и сразу заложила несколько базовых принципов Ванкоина, а именно централизованное управление процессом создания и распространения криптовалюты. Оно осуществляется корпорацией Ванкоин. Принцип контролируемой эмиссии. Это один из инструментов регулирования инфляции национальных валют. Точно так же исключить колебания стоимости Ванкоина и придать его цене планомерный рост должна грамотная эмиссионная политика компании. Ванкойны добывает расчетный центр, так же как печатать деньги может только государство, а не любой желающий. Еще одно преимущество – не нужно вести разорительную конкурентную борьбу за то, чей компьютер раньше других раскопает криптовалюту. Производительность расчетного центра, то есть количество добываемых монет в единицу времени известно и можно планировать этот процесс по времени. Чтобы не было сомнений, что криптовалюта действительно добывается, корпорация Ванкоин заключила договор с авторитетной международной аудиторской компанией Morrison International. Результаты проверок публикуются на сайте компании. Они подтверждают, что все криптомонеты добыты расчетным центром. Клиентам доступны также юридические документы о легальности компании и законности ее деятельности. Третий базовый принцип ванкойна – это создание собственных золотовалютных резервов компании. Все остальные криптовалюты продвигаются на рынок иначе. Сначала майнеры добывают криптовалюту, а потом ищут желающих ее купить. А ванкойны добываются после того, как клиенты размещают заказ на добычу и делают предоплату. Такой порядок превращает добычу в процесс Обмена бумажных евро на ванкойны. Деньги переносят на криптовалюту свою стоимость, осуществляя валютную поддержку. Но кроме реальных евро, ванкойны поддерживаются также реальным золотом. Четвертый краеугольный камень ванкойна – верификация их владельцев в соответствии с требованиями к международной торговле в интернете, как это происходит, например, для пользователей банковских карт Visa и MasterCard. Для осуществления платежей корпорация Ванкойн создала собственный банк и электронную платежную систему. В чем преимущество ванкойна перед электронными деньгами? Быстро, потому что ванкойны пересылаются напрямую от покупателя к продавцу, минуя банки и электронные платежные системы. Выгодно, потому что никаких отчислений за осуществление транзакций, независимо от перечисляемых сумм, в любую точку интернет-пространства. Надежно, потому что ванкойны на самом деле никуда и никому не перечисляются. Смена владельца ванкойнов отражается в блокчейн, банковской электронной книги. Покупателю не нужно доказывать, что он оплатил свою покупку, это сразу видно в блокчейн. Подделка записи невозможна. Госпожа Игнатова шагнула в будущее. Она заключила договор с платежной системой MasterCard о выпуске первой в мире гибридной банковской карты. Эту дебетовую карту можно загружать не только евро, но также ванкоинами. В момент загрузки происходит конвертация ванкойна по его текущему курсу к евро, поэтому гибридной картой можно расплачиваться, как и любой другой мастер-карт. Появление гибридной банковской карты прорыв криптовалюты из зоны виртуальных платежей в мир реальных денег. Почему выгодно приобретать ванкоины Корпорация Ванкойн опубликовала план своего развития и уже начала успешно его реализовывать. На первом этапе ванкойны добывались и только продавались по стоимости добычи, которая закономерно растет. Почему стоимость растет, да еще закономерно? С появлением нового ванкойна следующий добыть сложнее, так как сокращается количество оставшихся решений. Компьютеру нужно перебрать больше вариантов, это увеличивает время добычи. Всего может быть добыто 2 миллиарда 100 миллионов ванкойнов. На последнем этапе сложность добычи будет максимальной. Чтобы обеспечить определенную производительность расчетного центра, нужно наращивать его мощность, то есть удорожать стоимость добычи монет. Первые монеты добывались в январе 2015 года по цене 50 центов. К июне стоимость добычи выросла до 1 евро. После этого корпорация начала не только продавать ванкойны, а также покупать у тех, кто приобрел ванкойны раньше по более дешевой цене и захотел их выгодно продать. Ванкойны торгуются с вилкой между ценой покупки и ценой продажи, принося прибыль корпорации. Но главная цель купли-продажи – избежать ошибку биткоина, когда его добыча стала нерентабельной. Перераспределяя ванкоины от старых к новым клиентам, компания тем самым частично компенсирует снижение производительности добычи новых ванкойнов и снижает их себестоимость. После добычи каждых 44 миллионов ванкойнов наращивается мощность расчетного центра, поэтому стоимость добычи немного повышается. любой пользователь интернета может увидеть на сайте счетчик, сколько ванкойнов добыто в данный момент времени и как быстро добываются новые монеты. Второй счетчик фиксирует количество клиентов, которые регистрируются в компании для приобретения ванкойнов. Что можно купить на ванкойны? Создание внутреннего товарного рынка корпорации – это третий этап ее развития. Он начнется весной 2016 года, когда число владельцев ванкойнов достигнет примерно 1 миллиона. Корпорация планирует подключить не менее 100 тысяч интернет-магазинов и других интернет-сервисов. Они будут принимать ванкойны как платежное средство за свои товары и услуги и извлекать дополнительную прибыль от товара по схеме товар, ванкойны, деньги. Будет создана ситуация вин-вин, которая выгодна и покупателям, и магазинам. Чем привлекательна покупка товара за ванкойны? Цена товара фиксируется в ванкойнах и не зависит от колебаний курсов национальных валют и от того, в какой стране живет покупатель. Нет инфляции и нет повышения цены товаров. Нет также отчислений банком за транзакции. Выгода для магазинов тоже очевидна. Из-за роста цены ванкойна его конвертация в деньги приносит дополнительную прибыль, а вырученные деньги вкладываются в покупку нового товара. Четвертый этап – выход на фондовую биржу. Вся армия владельцев ванкойнов мгновенно превратится во владельцев акций. Потому что криптовалюта на бирже выступает в качестве акции. Компания Ванкоин тщательно готовится к выходу на фондовую биржу, чтобы ее акции привлекали не только спекулянтов, а серьезных инвесторов и приносили их владельцев стабильный доход. Размещение акций на внешней бирже состоится, когда будет добыто 80% всех монет и Ванкоин будет стоить не менее 50 евро. Цена Акции ванкойн, то есть одной криптомонеты будет определяться уже не затратами на добычу, а балансом между спросом и предложением на бирже. Именно на этом этапе ожидается максимальный рост цены ванкойна. Чем больше пользователей электронных кошельков и владельцев банковских карт будет переходить на удобный и выгодный способ платежей ванкойнами, тем выше будет расти их цена. А пока ванкоин находится только у подножья гигантской вершины, куда он будет постепенно подниматься.